Итак, добрый день, уважаемые коллеги, с вами на связи Лотникова Лёля. Если кто-то меня не знает, давайте познакомимся. Я руководитель, один из руководителей интернет-проекта Корпорация ЗУС и сейчас в звании золотого директора, в закрытом звании золотого директора. Сегодня наша тема с вами – это маркетинг. И тему мы эту будем рассматривать не, не до уровня директора, а глубже, какие выплаты выплачивает компания Reflame партнерам, то бишь к чему мы с вами стремимся, сколько мы хотим зарабатывать, вот тут вот будете решать вы, на какую глубину дохода вы хотите выйти. Итак, вас приветствует корпорация ЗУС и начинаем. Вы готовы напрягаться? Я готова давать вам информацию. Итак, за организованный товарооборот платит нам компания. В организацию товарооборота входит создание и обучение сети потребителей и партнеров. Независимо, по какому поводу люди к вам присоединились, это сеть потребителей и партнеров. С первого же месяца работы вы зарабатываете 41 тысячу в месяц. Как, где и когда вы их получите, сегодня мы с вами как раз разберем. Давайте с вами сейчас э, пообсуждаем немножко. Вот смотрите. Допустим, у вас есть определенный проект по созданию ну, допустим, или по разработке, или по выполнению какой-то определенной работы, ну, допустим, построить участок железной дороги, вы взялись и заключили договор, и вам говорят, что проделанное, как заканчиваете работать, мы вам выплачиваем такую-такую сумму деньги. А вначале. начале... Пока вы начнете постепенно осваивать свою работу, осваивать ту сумму денег, которая у вас лежит на счету для того, чтобы вы могли строить эту железную дорогу, вам выплачивают какие-то авансы. И в итоге, когда вы согласно договору заключе, заканчиваете эту работу, вам выплачивают все то, что положено. Это я информацию для размышлений немножко такую дала. Давайте углубимся далее. В чем же смысл нашей работы и за что же все-таки нам платят деньги? Итак, давайте с вами представим, вот согласно визуализации, вот такую картинку. Приходят люди на первом этапе, сейчас найду я карандашик, где тут карандашик нарисовать. Приходят люди, на первом этапе они вникают что делать, как делать. Вот они все люди думают. Кто-то балду гоняет, кто-то еще что-то делает. Ну, каждый по-своему делает. Толстый размер кисти сделала. Сейчас я сделаю его поменьше. Вот. Кто-то что-то делает, свои обучения, вникает, как-то работает. Но смотрите, за два года вам компания выплатит почти... 900 тысяч. Почти 900 тысяч вы получите за два года. Если мы сейчас с вами рассмотрим конкретно, поэтапно, как вы будете зарабатывать эти деньги, когда вам будут выплачивать, вы поймете, что деньги вы начинаете уже получать с самого первого месяца, с самой первого каталога как только вы приступили к работе. Обучаясь, вникая, активно работая, первых три месяца идет только подготовительный этап. Далее, после трех месяцев, это уже непосредственная усиленная работа. В первые три месяца вы будете получать небольшие деньги. Например, с товарооборота оборота 100 бонус баллов, без группы, вам будут начислять 5% от вашего товарооборота. 150 бонус-баллов вы будете получать, это вот ваш личный товарооборот, и под вами уже группа есть. Вам будут начислять согласно шкалы выплат и 5%. 250 бонус-баллов ваш личный товарооборот вам уже начинают выплачивать. 10% с вашего товарооборота и согласно шкалы выплат, которую мы рассмотрим попозже, групповых. Таким образом, у вас начинаются уже выплаты. И при активном, таком, при очень активной работе, когда вы выходите на уровень уже старшего менеджера, даже меньше 15%, 18% уровня менеджера, у вас уже идет 15 тысяч рублей в месяц выплаты. Если посчитать, что вы полгода активно работаете и зарабатываете по 15 тысяч, то компания вам уже выплачивает за полгода 90 тысяч. Это идут грубые подсчеты, очень грубые. Это будет у вас этап, когда вы находитесь на вот этом уровне, на выстраивании вашей директорской ветки. Где вы сейчас выстраиваете, активно работаете, но при этом, конечно же, работают люди активно для того, чтобы были доходы, и для того, чтобы у вас был товарооборот, и он организовывался и рос очень быстро. Далее. Вы уже научились в течение года, даже меньше, научились активно работать, у вас уже идут регистрации, вы уже владеете, как обращаться с людьми, как разговаривать, все у вас получается. То у вас и растет товарооборот. То бишь, если смотреть по этой картинке, то вы находитесь на вот этом уровне. И вот здесь вам уже выплачивают за организованный товарооборот, когда у вас появляется не только одна, одна директорская структура, но еще и другая. И здесь вы выходите уже на золотого директора при активном подходе, то у вас получается 40 тысяч рублей в месяц стабильно плюс премии. 40 тысяч за 12 месяцев, то бишь за год, вы получите 480 тысяч рублей от компании. И плюс премия половиной тысячи долларов согласно курса. Если считать курс 65 рублей, когда он был, то 292 тысячи рублей. Это я говорю сейчас о России. Там все будет согласно курса какой в тот момент, когда вы закрыли звание золотого директора. Вот всем, кто закрывает звание золотого директора, за то время, пока он это делает, компания выплачивает 800, ну, где-то 860 тысяч рублей. Это при активной работе за два года. Здесь понятно, о чем я говорю. Здесь вы разобрались, о чем я говорю? Мы с вами, пока вы мне пишите, мы с вами продолжаем. Итак, подготовительный этап. Что такое шкала выплат? Об этом мы сейчас с вами поговорим поплотнее. Смотрите, шкала выплат, сейчас еще тоньше эту сделаю страничку. Шкала выплат, который предоставляет компания Арифлейм, вот такая. Она начинается со 150 бонус-баллов или с 200 бонус-баллов. Кто работает с разными странами, у тех начинается выплаты э, со, с 200 бонус-баллов. Кто работает только в одной стране... Э, тоже выплаты, начинают, выплаты начинаются со 150 баллов. Но те, кто работает и с международкой, там будут тоже выплачивать со 150 бонус-баллов, но только за родную страну. А за международку нет. Поэтому, кто работает и на международке, и на родной стране, тем обязательно нужно делать минимум личный товарооборот 200 бонус-баллов. Итак, Личный у вас товарооборот, 200 бонус-баллов или 155, 150 бонус-баллов, вам выплачивают 3% дополнительно. Помимо скидки, которую вы имеете 20%, помимо того, что вам э, от 5 до 10% там начислять будут на ваш э, личный товарооборот, вам еще групповых, как за группу заплатят 3%. Далее. Вы делаете точно так же 200 бонус-баллов, а ваша группа, под вами структура, команда, делает еще 250 бонус-баллов. То получается товарооборот 450 бонус-баллов, значит вам дополнительно от структуры платят 6%. Сегодня мы будем, не будем вести расчеты до директорской структуры. Мы об этом уже говорили. Если надо будет повторить, мы повторим на следующий раз, на следующем маркетинге. Итак, вы постоянно делаете один и тот же личный товарооборот, работаете со структурой, значит, общаетесь с людьми. Партнеры к вам присоединяются не только партнеры, но и потребители. И под вами... Организовался уже товарооборот в вашей структуре 900 бонус-баллов. Значит, вам дополнительно компания платит уже 9%. И так до 22% будет компания выплачивать. 20, от 150, да, от 150, если вы работаете... Нет, значит, смотрите, Таня... Значит, за личные бонусы баллы компания сейчас выплачивает со 100, про, со 100 бонус баллов 5%. Со 150 бонус баллов компания доплачивает наличный, только наличный, без групповых 5%, 250 бонус баллов 10%. Это я говорю про личные. Это я говорю про личные. Просто распределили, 10, раньше 10% платили со 150 бонус баллов, сейчас понемногу распределили, чтобы тем, кто начинает, им было э, более комфортнее, и они видели свою выгоду намного раньше. Далее. Итак, мы с вами доходим до уровня 22%, но ваш товарооборот на 22%, если вам будут платить уже 22% за личный товарооборот, Должен составлять 7500 бонус-баллов. Должен быть такой товарооборот по вашей структуре. Вы свои законные 200 бонус-баллов делаете, личный товарооборот, а 7300 – это под вами делает структура. Вы выходите название старшего менеджера то бишь открываете звание директора. Подтверждаете 8 каталогов и открываете звание директора. Как это делается и при каких условиях э, закрывается звание директора, мы рассмотрим позже. Я хотела бы заметить еще. Объем продаж, что мы работаем в разных странах, и мы работаем, и компания работает э, в каждой стране официально, то бишь на уровне закона той страны, в которой она присутствует. Обратите внимание на вот эту схему. Объем продаж. Из чего он состоит, объем продаж? Значит, вы объем продаж, вот это вот проценты, которые отправляет компания в налоги той страны, в которой вы проживаете. И еще дистрибьюторская цена – это объем продаж. Потребительская цена состоит из всего вот этого плюс 20% и получается потребительская цена. Пока вы не открыли индивидуальное предпринимательство, не зарабатываете таких денег, которых вы не сможете забрать заказами еще, уже, то бишь, нет смысла открывать сразу индивидуальное предпринимательство, а делать заказы и выбирать эти деньги. Ну, че, там будете считать, как это выбрать можно. Выбирать эти деньги, которые вам начислили за структуру. За вас компания платит сама подоходный налог, как международная компания в той стране, в которой она находится. Как только вы... вышли на уровень, когда у вас? Ну конечно, да. Выбираете, хотите так делаете, хотите так делаете как вам нравится, но поймите, когда у вас под вами растет структура, вы активно работаете, уже заказами, допустим, так как 30 тысяч, уже и сложно выбрать, потому что вы будете платить, смотрите, вот заказ на 15 тысяч, 7500 вы платите наличкой, 7500 снимается со счета, с вашего счета, где у вас накопились деньги, то бишь вы заплати, 7, отдали людям, если это не все вам, отдали людям товар, продукцию, они вам вернули деньги, 7500 вы себе обналичили. Вот у вас пришло, пришел доход. Да, да, да. А вот у вас пришел доход, когда у вас там уже 30 тысяч. Это значит, вам надо на 60 тысяч сделать заказ. Не каждый это сможет. Да и есть ли смысл? Открываете индивидуальное предпринимательство, и на ваш доход, который вам начислит компания, на ваш доход. Вы будете платить по доходный налог 6% в России э, по упрощенной системе налогообложения и 1% пенсионный. Ну там, это я условно говорю, там другие немножечко выплаты, но они реальные выплаты. Они не, не душат как индивидуального предпринимателя. Это нормально. А если у вас доход будет составлять в год... 300 тысяч, то по упрощенной системе вы вообще ничего не платите, а только платите э, пенсионный, который там 24 или 25 тысяч за год. Это мизер. Это условия очень льготные, очень удобные, хорошие для индивидуального предпринимательства, которые ведут э, бизнес, подачи информации, организации товарооборота. Здесь понятно, да, как накопились деньги, тогда мы открываем индивидуальное предпринимательство. Многие, конечно, стараются как можно дольше не открывать предпринимательство, делать большие заказы и таким образом выбирать якобы не платить 6% подоходный налог. Ну, каждый считает по-своему. Я, например, как бы пришла к выводу, что мне нужно больше рекрутировать, больше работать со структурой, нежели я буду как бы углубляться в глубокие огромные продажи. Но каждый человек решает сам. Кому-то это комфортно, кому-то это нравится. И каждый человек это делает так, как ему нравится. Вот, и вы точно так же будете делать. Далее. Согласно шкалы выплат, мы с вами, я уже рассказывала, выходим на определенный групповой товарооборот. Вот давайте сейчас немножечко с вами, э, как бы, потренируем. Э, посмотрите, насколько... Ну, посмотрим, насколько вы поняли шкалу выплат. Вот у вас, как вы только пришли, вы сразу же стали строить ветку, то бишь структуру. Вы вас зарегистрировали тут в определенное место. Там, ну, вы пришли под кого-то, вас зарегистрировали. Вам помогают верхние менеджеры, помогают строить структуру. Вам. И ве вот так вот. Вы точно так же строите структуру, тоже со всеми вместе. Ваши новички точно так же строят. И таким образом вырастает вот такой ствол. Нужно просто закрыть ИП, и все, и проблем нет. В течение месяца тебя закроют, и никакие налоги платить не будешь. Вообще с ИП проблем никаких. Открыл, закрыл, сам, себе, сам посчитал, сам сделал декларацию. Это очень легко. Я ответила, да, на ваш вопрос? Отлично. И таким образом под вами растет ствол. О том, на каком уровне переходить на второй ствол, это мы уже говорим на других школах. Значит, смотрите, вы точно так же, научившись это все делать, строить, разговаривать с людьми, рекрутировать, общаться, ну, даже и продавать вы научились там, чтобы свои заказы выполнять, свой личный, личный товарооборот, вы начали строить вторую структуру. Но здесь вы начинаете уже сами, и здесь ищете партнеров. Об этом мы чуть-чуть позже остановимся, и у вас получается, что идет две структуры, которые под вами. И каждая из них, Набирает определенное количество баллов. Вот скажите: первый ствол, в который вас сразу зарегистрировали, на данный момент три с половиной тысячи бонус баллов. На каком процентном уровне у вас находится вот этот ствол? Напишите, пожалуйста, на каком процентном уровне этот первый ствол и на каком процентном уровне две с половиной тысячи бонус баллов ваш второй ствол? Вот в таком раскладе, примерно в таком раскладе, очень хоро хорошие идут выплаты. То бишь, правильно выплачивается все. 15 и 12. А на каком же уровне получаетесь вы сами? Вы сами на каком уровне получаетесь? Одна у вас 3,5, другая 2,5. Отлично. Отлично. Считать мы с вами умеем. Итак, у нас с вами остался всего лишь один шаг до 22%, чтобы стать директором. Так вот, на 18%, когда вы уже выйдете, при активной работе можно очень быстро на нее выйти, у вас уже будет в месяц доход составлять около 20 тысяч. 16-20 тысяч, примерно вот так вот. Это я беру от э, товара оборота. 16-20 тысяч уже у вас будет составлять ваш доход. Но это все еще только второй этап работы. Начало, разбега. Здесь нужно активно и активно работать. У вас растет две ветки, у вас растет две структуры, у вас об, уже организовался огромный коллектив, с которым нужно работать и вы внимательно и тщательно начинаете работать. Далее. Вот в этом моменте групповой товарооборот у вас составляет... Сколько составляет вот здесь групповой товарооборот? Мы, кто пропал? Ускоряться надо от уровня к уровню, когда Таня очень быстро. Причем... Выплаты, потом мы еще будем следующую школу проводить, буду говорить, почему у вас обязательно должен быть отрыв от вашего нижестоящего. Это выплаты, выплаты, выплаты идут. Угу. Валерий, я не знаю, кто пропал. Я вроде на месте. Вот. вот здесь вот вы вышли на какой уровень, если ваши две структуры вот так вот активненько растут? Расчеты мы не будем делать, сколько вы будете получать от каждой структуры. Это не сегодня. Сегодня будем учить глубину вникать. На какой процентный уровень вы вышли при таком раскладе ваших структур? Активненько. 4,5 и три с половиной. Внимательно посчитайте. Да, 22. Правильно. Вы открыли звание директора. Звание директора открыли. Ваш доход в месяц составляет 22-25 тысяч рублей. Причем вам еще, как только 8 каталогов вы подтвердили этот уровень товара оборота половиной тысяч бонус баллов, вам будет премия в тысячу долларов, согласно курса. Это тоже вы уже начали получать. Вы изначально начали получать свой миллион, о котором мы говорили о 900 тысячах, которые не полный 900 тысяч. Но при хорошем подходе там миллион точно за год получается. Но в среднем золотой, вот в среднем таком среднем без активного роста, в среднем только, золотой директор получает 900 тысяч в год, если у него нет ни глубины, ничего. Вот это 900 тысяч у золотого директора можно получать в год. Золотой директор может получать намного, до 2 миллионов, до 2,5 с глубиной, о которой мы сегодня говорили. Правильно, Тань, так и нужно представлять. Я, например, сейчас с вами разговариваю, как будто я уже бриллиантовый директор, и я к этому иду и стремлюсь. Все это правильно, Тань, все это правильно. Итак, вы директор, вы вышли на звание директора, вы его закроете, это без, безоговорочно, и примерно такой будет ваш групповой товарооборот, и будете вот так вот работать. Далее. Ваши ветки растут, вы активно им помогаете, и каждая ветка вам также будет приносить бонусы-баллы дополнительно. Но смотрите, давайте вот здесь немножечко остановимся. Шкала выплат у нас с вами стоит до 22%, то бишь до директора. Суммы мы сейчас высчитывать не будем, как мы говорили. Я хочу вам показать. Смотрите, допустим, вот эта ветка у вас 7500 бонус баллов. А вот эта ветка пока ничего. Давайте закроем, да? Пока ничего. Она у вас 7500 бонус баллов. А в этой ветке, допустим, ее нет. Вы старший менеджер. И даже если у вас будет эта ветка держаться на плаву постоянно семь с половиной тысяч бонус-баллов, и при этом никто не будет вести вот эту вторую ветку, вы будете постоянно старшим менеджером. Получать то, согласно чего мы с вами там высчитывали, когда учились высчитывать с, с каждой ветки, сколько кому что там наплачивается. Для того, чтобы быть полноценным директором и чтобы вам заплатили эту тысячу долларов премии, у вас вот эта ветка должна быть семь половиной. А, нет. А, все правильно. сейчас Сейчас вернусь. Для того, чтобы быть полноценным директором, если одна ветка у вас семь с половиной, то вот здесь полноценный директор должен иметь три отрыв от второй ветки. От вот этой ветки должен быть три отрыв. Директора вы можете подтвердить, если мы даже сейчас с вами вернемся назад, если у вас будет составлять эта ветка, ну, примерно там 40%, а эта ветка 60% от, от тысяч бонус-баллов. Вот так можно закрыть директора. Вот так можно. 8 каталогов продержаться и закрыть. А если вот в этом этапе, здесь вот, допустим, сидит кто-то, какой-то коллега наш, допустим, сидит в своей, в основном стволе, Делает свои 200 бонус-баллов и ни о чем не думает. Не работает над второй веткой. Если работает, то практически не работает над ней. Ну, мало ее ведет, да? И нас, наслаждается тем, что под ним растет структура. Это хорошее дело, когда смотришь на огонь, воду и на то, как люди работают. Это получаешь огромное удовольствие. Так вот, я хочу сказать, уважаемые коллеги, если мы с вами не будем э, начинать активно работать, и вести одновременно, с отрывом, конечно, вести вторую ветку, то под вами вырастет половиной тысяч бонус-баллов рано или поздно товарооборот. Но вы не будете директором. И полноценно денег получать тоже не будете. У меня в структуре очень много директоров в глубине. И много директоров, которые... Не подтвердили звания директора, старшие менеджеры остались. Только потому, что они не вели вот эту вторую ветку. Не напрягаются, наблюдают, как работают люди. При этом они, конечно, имеют доход, но не тот, о котором мы говорили. Понятно, о чем я говорю? Что здесь просто не высидишь. Вот тут я вам и рассказываю, что открытие звания директора, когда у вас либо две ветки, составляет 7500 бонус баллов, и закрытие можно так, но люди же под вами не будут сидеть, они же будут расти, то у вас обязательно должен быть отрыв от, одно, от, от, от основного ствола, от основной ветки, где 7500, у вас должен быть отрыв Обязательно 3000 Здесь понятно, коллеги, о чем я говорила? Далее. Теперь смотрите, у вас вы стали ну, директором не просто с двух веточек вот так по 50-60 процентов, да? А вы уже стали так, у вас оторвалась одна веточка на семь с половиной тысяч бонус баллов. Это становится самостоятельная веточка а у вас отрыв от нее половиной тысячи бонус-баллов. Так вот, смотрите, вот, допустим, этот директор, который вас, под вами вырос 7,5 тысяч бонус-баллов. Она с вашего общего товарооборота как бы отрывается. Она все равно у вас, но она отрывается. Вы к этому товарообороту уже отношения не имеете. У вас теперь получается 3,5 тысячи бонус-баллов ваш товарооборот. От вот этой оторванной веточки вы получаете с его 7,5 или с 10,5. Ну, сколько тут будет бонусов-баллов групповых? Не, не меньше 7,5 и выше сколько там будет? Вы получаете 5% от товарооборота вот этой оторванной веточки. А за вот этот товарооборот уже идут другие начисления. Согласно шкалы выплат и согласно вашего вот этого уровня, так как вы на 22%. Тут, я думаю, понятно вам. Мы, если непонятно, пишите. Мы с вами продолжаем. Далее. Еще более интересно. У вас одна ветка, вы активно работаете. Одна семь с половиной — это вторая ветка. Другая 10. Вот эти пока мы не берем, допустим, вот так. Ну пусть будет так. Другая одна семь с половиной, другая десять то вы, сейчас, давайте так сделаем, у вас одна ветка 10 тысяч бонус-баллов, э, так, а вот эта ветка пусть будет тоже э, 4, ну 5, тысяч бонус-баллов, 5500, пусть будет так. Но у вас есть одна ветка директорская с огромным отрывом. А сколько у вас получается товарооборот без этой ветки? Они же еще не директорские, они же еще не, не оторвались от вас. Сколько получается у вас товарооборот? 5500, 3 и 5. Сколько получился у вас товарооборот? Вот это оторвалась, эти три у вас еще растут. Эти три у вас еще растут. 13 500. Даже если у вас было бы 7,5 из трех веток. Правильно, правильно, Тань. Даже если было у вас 7,5 из этих трех веток, вы открываете другое звание, которое называется «старший директор». Суммарно ваши ветки, которые у вас развиваются составляют минимум семь с половиной тысяч бонус баллов вы становитесь старшим директором и вам премия если вы поддерживаете это 8 каталогов подряд ну не подряд а там из 17 8 каталогов вам премия в полторы тысячи долларов помимо того что вы получаете доход с вот этой ветки которая оторвалась минимум пять процентов от этой ветки. То вам еще будет премия. Ну и, конечно, тот расчет, который с каждого с каждой ветки, как положено, идут расчеты, когда директорской структуры будут вам эти, эти выплаты. Не обязательно три ветки. Ну, желательно, чтобы было три ветки. Тань, там по-разному получается. Понимаешь, как ты будешь строить от твоей активности? От твоей активности. У меня, значит, оторвалась одна ветка, когда, и сразу росло 4. И я стала, это суммарно товарооборот, да, суммарно. С каждой веточки, вот с каждой, с вот этой, с вот этой, с вот этой складывается. Если 7500 бонус баллов, то э, вы становитесь старшим директором. И еще, не то что секрет, но я вам хочу сказать. Если у вас будет постоянно отрыв от всех веток, если будет постоянно отрыв от всех веток суммарно, от двадцати процентных веток я имею в виду от директорских, суммарно будете держать каждый каталог семь с половиной тысяч, то примерно двадцать тысяч вам будет начисляться каждый месяц дополнительно. Без разных там задумок. Поэтому старайтесь так, чтобы ваши ветки росли, развивались и держали вы. Сколько бы директоров от вас не отсоединилось, директорских веток не было, а суммарно, чтобы вот эти другие ваши начинающие ветки составляли тысяч бонус баллов. Там, понимаете, там настолько накапливается много-много разных выплат, что ты начинаешь не то что путаться, я начинаю их уже не считать. И я понимаю, что моя задача просто организовывать товарооборот, просто помогать моим коллегам расти. Чем больше они будут расти, чем активнее они будут расти, тем больше мои доходы, тем больше их доходы. Чем больше мы научимся, научим людей зарабатывать, тем больше будет наш доход. Оно взаимосвязано. Оно взаимосвязано. Далее. Выплаты. Мы поняли, да, какие у нас дальше идут. И теперь вот очень интересно. Сейчас давайте вернемся еще. Допустим, у вас э, две ветки директорские. Ну, сейчас смотрю, может, тут написано. Ну, да. Допустим, у вас две ветки директорские. Вот эта ветка директорская, вот эта ветка директорская. Вы с каждой ветки, которая от вас оторвалась, получаете... Пять процентов от ее товарооборота. У вас две директорские ветки. Вы становитесь золотым директором и получаете еще две долларов за весь период. Сколько в рублях чего? С одной ветки, там бывает по-разному. Смотри, в глубину мы сейчас не будем вникать, в глубину не будем вникать, но если у тебя ветка там, знаешь, как бы хиленькая, как я ее называю, и там разные-разные по уровню директора идут, там, то есть бонус возврата, который стабильно тебе 10-500 будет всегда. 10-500. Но есть ветки, составляют, вот некоторые ветки составляют и по 20 тысяч бонус-баллов. С 20 тысяч бонус-баллов ты уже получишь не 10 500, а примерно 18-22 тысячи. Сейчас мы в рублях говорить не будем, это сложно говорить. Мы сейчас должны с вами понять, понять, какие отрывы будут. А по э, рублям, это, э, ребят, это вот эти вот мелкие исчисления, пока сложно сказать. Но гарантированная выплата с директорской ветки тебе всегда минимальная будет. 10 500 гарантированная выплата с одной директорской ветки. Итак, вы золотой директор. Пока вы дошли за два года, может быть за год, это решаете вы, до звания золотого директора подтвердили 8 каталогов. Помимо того, что у вас уже будут международные конференции там, вы за это время получили 4,5 тысячи долларов премию. И, конечно же, каждый месяц, уже как вы стали золотым директором, примерно 80-90 тысяч зарплата рублей. Зарплата, я говорю примерно. Далее, можно золотым получать и совсем мало если у вас нет глубины. Далее. Давайте обратим внимание. Эти ваши две растущие ветки. А вот эти мы с вами строили и закладывали правильно. Вот здесь Таня Шилова открылась директором. Под Таней Алла Лукашева, Лукашева открылась директором. Это директора в глубине. Это директора в глубине, да. А вот здесь Валерий, допустим, открылся директором. И вот с этой глубины, если с этого, с этой глубины вы получили, с первого директора вы получаете, вернее, от, пер, от первого уровня вы получаете 5%, то от второго уровня директоров вы получаете 2% с их товарооборота. Золотой бонус у меня, который я практически не знаю, кто там люди, сколько бы веток у меня вот таких не было, золотой бонус мне начисляют со всех директоров во всех ветках, которые во втором уровне, если ты золотой директор. Если у тебя ты просто директор и глубина директоров, то ты получаешь только с одного. Так как ты сам не расширяешься, то ты получаешь только с одного 5%. Поэтому мы вас настраиваем. Активно научились работать, сделали это основной ствол своими коллегами, начинайте срочно второй ствол. Как только у вас там от трех до 5 лидеров появилось, вы их научили, вы начали строить третий ствол, но и туда и туда помогаете для того, чтобы второй ствол также активно рос, как и первый. Вы увидели, что второй ствол у вас растет, развивается. Вы третий начинаете, уже начали третий. В третий вы начинаете активный четвертый открываете. Вот как показано на этой схеме. Здесь уже растет глубина директоров. А вы строите другие две ветки себе. И здесь отрывы кругом. Там, понимаете, еще сколько от директора. Вот он, допустим, директор. А вот здесь у вас есть какой-то определенный отрыв. Не сразу же под вами открылся директор. Ну, бывает, и сразу открывается под вами директор. Допустим, тут 1000 бонус баллов. Это идет в вашу персональную группу. Это вот как раз идет в вашу персональную группу, и у вас получается, эта ветка на 5, здесь отрыв 1000, здесь отрыв 1000, а эта ветка на 3000 бонус -баллах. Семь с 7,5 – это ваша персональная, персональный, то, групповой товарооборот. Вы за это получаете еще деньги. Как я говорила, что это минимум там где-то ну, до 28 тысяч, до, от 23 до 28 тысяч это я говорю про хороший такой товарооборот. Конечно, если у вас нет 7,5, там будет меньше. Значит, я сейчас скажу, я буквально недавно обращала внимание, отрыв у меня был не 7,5, а 5,800, мне насчитали 18 тысяч. Отрыв ответок у меня был 5,800, мне насчитали 18 тысяч. Вы можете, когда станете золотым директором, и не иметь отрыв. Вам никто ничего, вы так и останетесь золотым. Но денег у вас будет мало. Мы сейчас говорим о том, сколько нам будут выплачивать. Какие у нас будут деньги. Ребят, вот тут понятно, о чем я говорю. Может быть, я вас немножечко запутала. Мне это понятно, потому что здесь, куда ни опустить, ну, куда ни посмотреть, здесь везде идут выплаты. По каждому поводу идут выплаты. Главное организовывать товарооборот. Главное, чтобы люди приходили. Напишите, пожалуйста, понятно это или нет. Вот это бонус золотой. Вот, вот это вот первый уровень. Вот это бонус золотой. Валер, понятно, да? Вот это бонус золотой. Но что же у нас бывает дальше? Дальше. Сейчас мы с вами посмотрим по слайду. Золотой бонус мы с вами посчитали. А то, что от каждой ствола вы получаете, с первого уровня вы получаете по 5%, со второго по 2%, и ваши выплаты начинают увеличиваться. Так, сейчас назад вернемся. И, значит, смотрите, третья ветка, допустим, вот это тоже становится вот такой же, как и первая, и вторая. Наша задача для верности... Для того, чтобы не сыпались ветки, чтобы в каждом стволе были вот такие лидеры, которые будут директорами. Если, допустим, у вас вот тут только один директор, и семь с половиной грубо сидит структура, а глубины практически нет, завтра тут кто-то сдулся, устал работать, полюбил себя очень, все, ветка рассыпалась. Поэтому, работая со структурой, это очень важный момент. Конечно, <правильно>, правильно ты говоришь. Это очень важный момент. Работая со структурой, мы выделяем лидеров. И работаем с лидерами. Потребители, их несложно научить делать заказ, контролировать, там, общаться с ними. С лидерами надо работать. Итак, у вас две Ветки вы золотой директор. И растет третья ветка. Точно так же ее нужно выделять, чтобы были у вас лидеры. И чтобы ветка в глубину была намного глубоко лидеров. И они вас дублицировали. И также выявляли там ниже лидеров. Каждый себе, чтобы выделял, углубля, углублялся. Вот, допустим, Таня Шилова вот здесь стала директором. Ее спонсор, допустим, Катя Лотникова. Она с ней общалась, выделяли они лидеров. Все, Катя троих нашла, выделила, проговорила. Так, Таня Шилова, она смотрит глубже, чтобы под ней было еще три лидера, которых она будет, за которых она будет думать. Не за которых, а которым она покажет, как работать. Далее другой лидер. И так это будет до бесконечности. До бесконечности. И третья ветка у вас выросла. Вы уже начали другую ветку. А это у вас развивается. То вы становитесь старшим золотым директором. Где выплата? вам эти премия вам будет уже 3000 долларов согласно курса вы растете по карьерной лестнице далее я вам расскажу еще более глубоко что вы будете иметь а ну вернемся еще сюда и смотрите 5% вам, допустим, с этого уровня платили, с этой ветки платили, с этой ветки платили 5%. И вот тут директор вырос. И с этой ветки вам будут платить 5% от товарооборота этой директорской ветки. Это уже пассивный, стабильный доход, которым можно остановиться и не работать. Но я так думала, когда хотела стать золотым и, конечно же, берет драйв. Ну как это так быть на золотом? Хочется же Вольво, хочется же бриллиантовую конференцию и, простите, а доход-то увеличивается и с каждым днем, и с каждым месяцем он увеличивается. Поэтому... Уже начинаются другие потребности, другие интересы, другой образ жизни. И, конечно, хочется работать. Конечно, хочется работать. И все участники, которые будут у вас вот в этой структуре, в три ветки у вас там будет директорских, две, одна, это потребители, которые пришли просто экономить. Это продавцы, которые пришли, и хотят продавать, иметь сразу живые вот такие вот деньги. И партнеры. Вот партнеры уже будут зарабатывать в месяц на уровне только золотого директора, это я грубо беру, на уровне золотого директора от 40 тысяч. Это когда вот чистейший-чистейший директор такой золотой, без глубины, на уровне от 40 тысяч тысяч рублей в месяц. Мы же с вами строим с глубиной и отрабатываем глубину. Но каждый партнер будет делать свой, свой личный товарооборот, сколько бы у него веток не было, хоть 18, хоть 24 как президент, 200 бонус баллов. А товарооборот у вас будет расти просто такими огромными объемами бонусов баллов, которые иногда кажется э, такой разве можно я впервые когда увидела что Ко колтун лидер когда я только пришла в Арифлейм и у него в первый день э, заказов первый день начала каталога было сразу 24 тысячи бонус баллов групповых а он был исполнительный директор в то время, сейчас я не знаю, на каком, в каком он звании. Я когда увидела у него 24 тысячи бонус-баллов групповых, групповых на первый день, мне подтошнило. Я 7,5 думала, что это непостижимо, а у него 24 тысячи и в первый день. Это передать очень сложно, но очень интересно. Итак, мы с вами усвоили, что все, что мы с вами будем строить, все, кто к нам присоединятся, это будут потребители, продавцы и партнеры. Потребитель делает столько, сколько хочет. Воз... Регулярно или нерегулярно он решает сам. Продавец, если начал продавать, то он уже останавливаться не будет. И, конечно же, ему выгодно делать заказы, начиная от 250 бонус-баллов. Выплаты начинаются, уже самые выгодные выплаты начинаются, для продавца это в 250 бонус баллов. А партнеру 150 или 200 бонус баллов тоже начинаются выплаты. Но с 250 выплаты еще больше даже за личный товарооборот. Вы тут сами решаете, какие вы будете делать бонусы баллов. Но не меньше 150 бонус баллов, иначе выплат вам не будет. И мы уже с вами разобрались, что наша система построения структур так, чтобы под вами была не просто директорская ветка, а с глубиной в огромное количество, минимум 4-5 человек, каждый лидер должен отработать в глубину в своей структуре, чтобы у него было в глубину вот такой лидерский состав. Здесь все понятно? Скажите мне, пожалуйста, вот так идет закладка вот так идет закладка вот они вы приглашаете приглашаете приглашаете приглашаете кто-то выявился Ага. у них начался ну, то бишь структурка хорошо растет все они могут начинать вторую веточку согласно там как мы считаем чтобы удобно было я так считаю вторую ветку надо начинать с товарооборота где-то 1800 то бишь с 12 или, допустим, 1700, это будет 9%, но близко к 12, уже начинать вторую ветку. Это будет целесообразно, это будет вот хороший такой вот э, баланс, баланс роста, и деньги будут сразу. Да, если мы строим в один ствол там, до 9%, там э, выплаты как-то маловатые получаются. Но, ребят, ну тут надо понять, что тебе в любом случае нужно сделать так, чтобы основной ствол заработал, и тогда ты начинаешь больше уделять, уделять внимание второму стволу и этому помогать. И основной, у тебя будет второй ствол. И таким образом у вас будет вот так вот гармонично расти. И выплаты тогда начнутся сразу очень-очень хорошие. Далее. Далее. Итак, мы давайте с вами сейчас усвоим по поводу выплат бонусов. Это я сейчас вам повторяю наглядно. Итак. Вы стали сапфировым директором. У вас четыре ветки. Допустим, вы сапфировый директор. У вас четыре ветки. Первый директорский бонус с каждой ветки вы получаете 5%. Второй бонус вы получаете... Со всех четырех веток вы получаете по 5%. Второй золотой бонус вы уже начинаете получать с золотого директора. Ну, даже если ты э, золотого директора. Но так как мы здесь сапфировый директор, то, конечно, с четырех. Это ветки по 7500. Смотри, вот эти 7500, вот эти 7500. Вот эти 7500, вот так, это директора, это директора. Во втором уровне вы с них получаете с вот этих веток, с вот этих структур по 2% это золотой бонус. Вот в такую глубину мы углубляемся, углубляемся и углубляемся. Это может быть, сколько бы у вас до бесконечности веток по краям не было, вы все будете получать в стволе золотого директора. Теперь под вами вот здесь вот раз и вырос золотой директор. Вот так. Раз и вырос золотой директор. Папочки, А вы только золотой. А под вами вырос золотой. Он получает все бонусы золотого директора и первого уровня. А вы с этого ствола уже не получаете золотого директора, потому что под вами есть золото. Вам срочно нужно становиться старшим золотым. Для того, чтобы... Глубинные выплаты вот этого золотого директора были тоже ваши. Но это уже глубина, это не будем вникать, там много вникания. В итоге я вам хочу сказать, нет ничего невозможного. Есть ваши личные амбиции. Есть ваше личное желание. Чего хотите вы? Слушать нытье, жалеть себе лежать на диванчике или не хочется иногда смотреть на компьютер, потому что а им ничего не нужно. Я много слышу, разговариваю со своими друзьями, работаю с теплым рынком, много разговариваю. Один и тот же разговор. Да людям сейчас ничего не нужно. Да неправда. Людям сейчас как раз особенно в России. Много чего нужно. Люди стали жить богаче, люди стали жить лучше. Они очень положительно относятся к красоте, к здоровому образу жизни. С людьми нужно просто разговаривать. И многие не понимают, что заложено вот в этой карьерной лестнице, которую вы сейчас видите. Наша задача с вами... Продать, рассказать, донести маркетинг-план. За что платят деньги и где можно стать богатым. Вот это наша с вами задача. Да, разъяснить. То, что мы приглашаем на потребительство, там, на это, это понятно. Пусть люди будут потребителями. Кто не хочет быть богатым, он будет просто потребителем. Кто реально понимает, что здесь есть деньги, и их нужно просто взять, тот будет работать. Я вам сейчас приведу пример. У нас на Кавказе уже началось время посадки помидоров, огурцов, там, всего остального, то бишь погода позволяет. Когда-то я растила, у меня только 200 квадратов было отапливаемых теплиц. И мы растили эту рассаду. Пикировали, продавали. И у меня всегда мучил вопрос на рынке. Да никому она не нужна, эта рассада. Да никто ее не берет. Потом раз ее разобрали. О, оказывается, нужна. На следующий день снова сидишь, сидишь с этой рассадой. Да Господи, да когда ж вы ее возьмете? Да что ж вы ничего не сажаете себе? И буквально подгоняю машину, у нас такой есть рыночек, где стоянка, подгоняю машину, сидят люди. Прохожу мимо, и одна и та же речь. Ребята, прошло 15 лет, я об этом говорила. 15 лет говорят то же самое, однако растят и продают, и люди покупают, и все есть. И это не изменится никогда. И каждый человек будет думать так. А если вы поменяете свое мышление и будете думать, как донести, как рассказать, не думать, что им это не нужно, нужно, они просто не знают, что это им нужно, а как им раскрыть этот маркетинг-план, с какой стороны дать им это, понимаете, вот здесь будет совсем другой вопрос, вот здесь по-другому, вам вы будете подходить. То, что жалуется, вот сделайте вот такую стену прозрачную, чтобы она отскакивала от вас, пусть жалуются, ребята. Люди растут, люди зарабатывают деньги. Ну, даже возьмите нас с Катей, ведь мы тоже зарабатываем деньги. И даже был перерыв, и мы все равно зарабатываем деньги. И это пассивный доход, который приносит нам из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день, прибыль, которую, ну, доходы, которые мы когда-то организовали. Итак, вы стали сапфировый директор. Сапфировый директор получает сапфировый бонус 0,5%. В итоге у вас получается, помимо 5%, тоже с э, директоров э, четвертого уровня. Смотрите, в итоге у вас получается, вы от структуры уже, вы еще только сапфировый, не президент, не исполнительный, не бриллиант, вы уже получаете 2% плюс 0,5, это 2,5% от ваших структур, которые в глубину вы поработали с ними, и еще 5%. При этом вот этих людей вы можете даже не знать, кто там и что там делает. Самое главное – научить своих партнеров делать так, чтобы у них шел товарооборот, и они понимали, что здесь есть деньги, нужно просто взять и сделать. Вот она наша с вами задача. Как нам дальше делать? Вот это будет все, сапфировый бонус. Все, что был товарооборот, это будет сапфировый. Вот так вот будет золотой. А вот так вот будет директорский бонус. Такие вот выплаты на уровне сапфирового директора мы уже реально понимаем и реально получаем. И все эти, все эти деньги, они заложены вот здесь, в карьерной лестнице с первого же дня. Их нужно просто взять, закончить и взять. Есть еще выплаты бриллиантового уровня, дважды бриллиантового и исполнительного. Вот эти все выплаты вы будете получать, как только будете исполнительными, бриллиантовыми и дальше, и дальше. Вот представьте, сейчас у вас 4 вот тут ветки нарисованы, а у вас потом будет вот так, допустим, 6. Здесь вы бриллиантовые уже бонусы, помимо всех вот, вот этих золотых, они увеличатся у вас, Сапфировы у вас увеличатся, а директорский бонус увеличится. И пошел бриллиантовый бонус. Уже с 6 веток. Дважды бриллиантовый, с, 12, с 10 веток. Исполнительный, с 12 веток. Это страшно вышептать, какие там идут суммы. Но все зависит только от вас. И карьерная лестница. Уже я вам молчу про то, что машины, там премии. Вплоть до того, если мы сейчас с вами посчитаем, сколько премий, пока вы выйдете на исполнительного директора. Только последняя премия будет 24 тысячи долларов. И за это время, смотрите, вот это все премии, премии, премии, премии, премии, премии. Доходы доходят до 5, до 9 миллионов. Вот, вот здесь вот, до 9 миллионов в год. На какой такой работе мы с вами можем получить такие деньги? Я в школе работала, у меня зарплата моя в школе была в то время за год 120 тысяч. Я налог сейчас почти столько плачу, сколько годовая зарплата в школе. Да, сейчас они их увеличили, у них теперь 190 тысяч зарплата, почти 200. Вообще ни в одно сравнение с тем доходом, который получаю я, а я всего лишь золотой директор в открытом звании старшего золотого. Понимаете? Система построена только на создание директорских веток с глубиной. Тогда у вас будут большие деньги. И это колесо вы обязаны запустить для того, чтобы получить эти деньги. И потолка здесь нет. Вот, тот, вот, вот это все, что я вам сегодня хотела сказать, чтобы вы видели, как далеко мы с вами можем идти. И сколько нам выплатит компания? Какие деньги компания выплачивает? Причем безоговорочно она выплачивает. Поработайте активно минимум два года. Минимум так, прям аж вот... Поработайте, и у вас все получится. Про личные баллы я вообще молчу. Мне кажется, это такой решаемый легко вопрос. О них даже можно не разговаривать. Если человек пришел зарабатывать, он найдет выход. Если пришел человек поплакаться, он не найдет выход. Это его проблемы. И сейчас компания «Рифлейм» ведет бизнес, не бизнес нищих, не бизнес теток с сумками клетчатыми, а бизнес богатых. Бизнес тех, кто хочет быть богатыми, красивыми, счастливыми и здоровыми. Я в этом уже 100% убедилась если мы с вами начнем работать так, как мы сейчас с вами говорили, то вы обязательно за 21 месяц выйдете на уровень дохода минимум 41, вернее, за 21 месяц вы получите, ну, если рассчитать, то 41 тысяча в месяц будете зарабатывать, если вы выйдете так, как мы с вами четко распланировали, Сколько получает золотой директор, это даже без глубины. А с глубиной, это вообще суммы неописуемые, сколько там идет. Я иногда начинаю задумываться и думаю, а куда же все это вообще идет? Как же это все высчитать нужно? А как очень легко высчитывается? Объем берется, раз-раз и пошел. А вот она сумма, раз-раз и пошел. В общем, у меня все. Какие у вас есть вопросы и загрузила ли я вас? Вы разобрались о том, что вас ждет? Скажите, пожалуйста. Пока вы пишете, пока вы пишете, я закрою нашу с вами школу. Пишите, я вам отвечу сейчас.